Ну, началось. Дом, пробки, работа и наоборот. Стресс на дорогах стал неизбежной частью жизни. И в данный момент я работаю над несколькими проектами, которые нацелены на ликвидацию среднего звена из этой цепочки. Каждое утро на дорогах городов России люди наполнены одними и теми же чувствами. Торопятся, гневаются. Ну, сами понимаете. Уверен, каждый из них мог бы рассказать свою историю, связанную с пробками. Создание единого центра, который будет оперативно собирать всю информацию о состоянии дорог, передавать ее водителям на специальных табло на и ЗСД, сообщать о рекомендуемых путях объезда и перенастраивать светофоры под текущую загрузку. Эти возможности уже давно стали доступными, так зачем ими пренебрегать?